Значит, граждане, всем привет! Сегодня мы с ребятами собираемся на мотоциклах доехать по живописным дорогам Сочи. Либо попить чаек с блинами, либо куда-то там еще доехать в Салахалу. Стартуем на трех мотоциклах. ZX-6R, это Ducati Scrambler. И здесь вот притаился мой красавчик. Так что сейчас мы включаем камеру, которая стоит на шлеме. И будем вместе с вами кайфовать от красот. Сочи. Не успели мы отъехать заправки, как единственного, у кого мотоцикл еще не стоит на учете, остановили, не выезжая даже на дорогу общего пользования, понимаете, да, то есть мы должны выехать не успели. И все, началось. Сейчас, я думаю, быстренько решим, и поедем сначала в Салахаул, а потом, то есть сначала мы поедем в чайные домики, а потом поедем в Салахаул. Мы добрались до вот такого прекрасного места приехали мы в чайные домики олег говорит что здесь уже бывал как-то олег скажи пожалуйста что здесь кайфового и что здесь можно поделать ты же был здесь а, далеко доступное место самое популярное по 10 Фокрас. минут по сути мы ехали от сочи да да виды конечно просто по пушка. Фокрасу можно будет там в избушке там музей у них есть вот не в этой а дальше поедем угу. чай попить, с там совсем ну дальше будет интересно Здесь просто релакс. Просто на вид залипнуть, да? Ну, короче, чтобы вы понимали, человеческий глаз – это все видит вот в таких вот пропорциях. Сегодня у нас видос на телефон, поэтому я вам тут все покажу. Вот да, так вот снимает обычная камера. Да, и погода еще, видишь, да, снежные вершины, вот там вот видны поселочки все. Повезло с погодой, я хочу сказать, что не слишком синее небо и то, что есть облачность, то, что, ну, глазу есть, за чтобы зацепиться, и прям кайфуешь. Вот гости приезжают. Самое первое место, самое легкодоступное. И такое, типа, вау. И дешевое. Почти бесплатное. А это здесь, классно. смотрите, вид, какой на море открывается. Просто он такой широкий. Я когда думал, это просто небо, тут ну прям вот такая а, полоска. Скрипка. Сочи это же самое северное место. Где, где растет чай. чай. Да. Да. да. Кстати, неплохой чай. Сейчас ну пойдем попробуем. пробовать. Дальше мы с вами поедем вот туда, в ущелье, в Салахаул. Там будет очень живописная дорога. Сначала мы здесь попьем чаечек вместе с блинчиками, да? Ты говоришь, что здесь еще есть музей чая? А он реально интересный вообще? Нормальный. Вот мне будет интересно, скажи? Значит, я не пойду тогда туда. А ты не сможешь не пойти, потому что... А все равно через него проходить, да, надо? Все, надо. Ну хорошо. Короче, здесь вот избушки такие, у них просто бомбические виды. То есть, ну человеческий глаз, конечно, по-другому все видит. Я думаю, что вы и так видите, что здесь классно. А мы идем вот в эту избу. Попьем сейчас чаек там из самовара, да, Олег? С блинчиками, в общем. Сейчас будет тесто. Заходим внутрь. Ого. Целая экскурсия прям идет. Какие атмосферные интерьеры, да? Ладно, идем дальше. Ну, запах прям вот как у бабушки в деревне раньше был. Это музей. Я так понимаю, что здесь проходят чайные церемонии. Очень атмосферно, конечно. Хохлома везде. Вообще, интерьеры очень классные, да, такие... Люстра очень крутая, вообще потолки Камин. высокие. Сам потолок, он такой атмосферный. Камин выложенный, я не знаю, плитка, не плитка, это как правильно даже обозвать-то. Атмосфера очень классная. Двигаем за чаечком. Блин, смотрите, какой вид вообще. То есть вы здесь будете сидеть, пить чаек, а вам тут будет моречко моречка такая, встретится. Догомысс. А это, это, да, а это вот это даже, а это вот жилой комплекс Алея А он там вот центр Сочи. Вот это есть некоторые сложности по пониманию, где заказать чаек. То есть вы здесь проходите и можете спокойно оказывается пройти и вас никто не встретит. Но мы заказали здесь, значит, три чайничка, блинчики, какие-то пироги там, варенье и еще что-то и идем вот на эту террасу, чтобы кайфануть от видов, которые вы уже видели. Нам принесли пока только чай, а мы пока любуемся видом. Значит, здесь чебрец, где-то там мята, что-то еще с зеленым есть. Принесли нам варенье на выбор. И сейчас еще какие-то булочки будут, блинчики и еще что. то Я вот вчера хотел отказаться от хлеба, ребят, чтобы вы знали. Но тут что-то, это пирог с маком тут, да. Блинчик, намазываешь фейхуа, и он просто залетает на раз-два. Чай очень вкусный. Ну, мне кажется, что вот это немножко лишнее да. Здесь уже. Немножко несколько да. моментики, да, или как ты говоришь. Да. Мы просто сидели, разговаривали. И вот человек. Праздник чувствуется. Какой Короче, общаться здесь крайне становится тяжело, потому что чувак прям разошелся. Почему мы раньше сюда не приехали, да? Вот, тихо, спокойно, на море смотрим. Здесь... Мне короче кажется, сейчас играй гармон здесь для снял снимать. Мы прям здесь кайфанули. Единственное, что горячий чаек на жаре пить, ну, такое себе, потому что ты сразу вот испари со лба идет и так далее. Но место определенно атмосферное. Прийти, посмотреть на море, выйти, посмотреть на горы. Очень классно. Но мы с вами двигаем дальше, двигаем в Салахау, нацепляем камеру на шлем. И дорога, она, во-первых, новая, а во-вторых, очень живописная. Мы приехали с вами в Салахаул, и здесь вот так. Вообще, человеческий глаз видит вот все вот в таких вот пропорциях, чтобы вам было комфортно. Посмотрим вот так. Огромные горы, ущелья. И на самом деле еще до переезда в Сочи, когда я жил на равнине, я прям ненавиделся арпантинами. Но когда ты сюда приезжаешь, вот эти вот дорожки, когда нужно прям поворачивать, это очень круто все. Ну и плюс ты едешь, просто наслаждаешься вот такими видами. Здесь очень круто. Огромный кайф в Сочи, что ты можешь находиться в современной инфраструктуре и через 20 минут оказаться вот в таком вот замечательном, и, можно сказать, нетронутом месте. На горной речке подойти к ней, может быть, половить рыбу, искупаться, шашлык сделать, все что угодно. И здесь прям кайфово. Олег, как место? Искать водицы. Она, кстати, да, горная, чистая, холодная, наверное, очень. Но ребята вот уже купаются. <связать> Смотри как его течение уносит быстро а? Ребята прям вообще самцы Но течение Прям по видно что сильное Они значит приехали сюда на шишиги. <связать> и купаются, но ну, место очень атмосферное Очень крутое Вот 6 лет я живу в Сочи И до сих пор все вот эти места еще не изъезжены Хотя сюда на тачке можно спокойно доехать но Как бы я вот мотоцикл бросил вот тут Ребята чуть подальше ну а машины стоят прямо вот здесь. Причем сюда на Солярисе можно спокойно доехать, но вон в доказательство есть Гранта. В Салахаули находится, просто заезжаете в сам поселок и вниз к реке. И тут вы все найдете. Красное место? А, а ты? Супер. У меня же на самом деле еще есть индура мотоцикл И там совсем другие покатушки. То есть здесь это поксовое место. Сюда на любой машине можно добраться. вот мы... На эндура ездили, там просто ты по этой реке прям спускаешься вниз. Ну, правда, не по такой крупной, но тем не менее. Очень красивая картинка, конечно На этой точке, я думаю, что мы закончим видео Потому что мы собираемся уже ехать назад в Сочи Вы, в принципе, видели дороги Они действительно атмосферные Мы с вами съездили в чайные домики в Дагомысе Посмотрели, как это выглядит Доехали до Салахаула И напоследок посетили вот такое замечательное место Но оно очень красивое Сюда даже просто приехать с термосом Попить чаек, кофеек что-нибудь, бутерброд какой-нибудь кушать Просто с атмосферой, конечно Вот И это все, ну, 20-30 минут езды от центра Сочи То есть у вас там прям современная инфраструктура Здесь у вас Вот такая нетронутая природа Но я обещаю вам, что возьму вас с собой На эндуро Там есть, конечно, лучшие виды То есть это для эндуро попсовые места Там есть прям мох на деревьях Вот такие вот Узкие речки, по ним можно проехать Короче, увидите чуть позже. Там прям кайф Но медведи ходят. Здесь их как бы вряд ли можно встретиться. Вот. С вами был Макс Репьев, это была такая воскресная пока. Вот с вами был Макс Репьев, это была такая воскресная покатушка. Вам всем удачи, хорошего воскрес. С вами был Макс Репьев, это была такая воскресная покатушка. Вам всем удачи, хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.